Под ногой ушел, да не успел Пепел терема родного выжег душу Сорван крест, на с шейли, лик, как мел Ты молился, но он тебя не слушал Обережный круг души Держится весь, тогда сойдешь в могилу. общественное ли мнение тебя побудило снизить цену? На самом деле. Да. И я все-таки делал бюджетную серию не для того, чтобы она лежала месяцами на... вот в этой самой полке. Да? Когда ты говоришь, нужно делать ножи интереснее, надо пояснить зрителям, что это речь не о том, чтобы как бы за ту же сумму сделать еще более бюджетным в плане изготовления вещь. И как бы втюхивать за те же деньги, тем самым подняться, как бы ворзок. <смех> Не-не-не-не, да. речь именно о том, чтобы сделать исполнение материалы и качество ножей интереснее, при этом все-таки удержаться в цене, э, доступной и многим.